Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами будем дегустировать вино из винограда Антони Великий урожая 2021 года. У меня тут бутылочка подготовлена, она в наклонном состоянии. Дело в том, что я чуть-чуть поспешила разлить. Поэтому есть некоторый осадок, мы вино будем декантировать. Единственное, что для белых вин вообще декантеры должны быть достаточно узкие. У меня такого декантера нету, поэтому возьмем вот такой графинчик. так открываем. Такой прекрасный напиток у нас получился. Теперь разливаем по бокалам. Бокалов я взяла два разной формы. Вот посмотрим, как данный конкретный экземпляр будет вести себя в разных бокалах. Так, приступаем к оценке вина. Первое, что мы оцениваем, это, конечно же, цвет и прозрачность. С прозрачностью здесь все хорошо. Хотя повторю, что пришлось доконтировать вино. Чуть-чуть я поторопилась с розливом. Ну, такие были обстоятельства. Цвет тоже я уже показала. Он такой а, слегка соломенный. А, дело в том, что это вино делалось по красному способу. Антони Великий – это белый виноград, но я делаю по красному способу, а при этом не используя никаких антиокислителей. А, то есть виноградный сок и все. А стоит, конечно же, оговориться, что Антони Великий – это вообще столовый сорт винограда. Но так получилось, что однажды мы попробовали из него сделать вино, и с тех пор мы из него делаем исключительно вина То есть так мы его а, не едим. У него очень хорошая сокодача, просто потрясающая. А, можно даже руками просто сжать ягоды, и вы получите огромное количество сока. Ну, хороший баланс кислоты и сахара. Поэтому вина из него получается а, очень даже достойный. Единственный нюанс это долговатое осветление. Иногда ему надо помогать. Но, видите, тем не менее, вполне реально привести а, напиток к такому состоянию. Следующее, что мы оценим, это, конечно же, запах. И вот а, как только я открыла бутылку, да, я тут все вот это скажем так, бегала с этими докондациями туда-сюда. Но уже в тот момент, как я вытащила пробку, все, сразу же пошел запах. И он такой очень явный, очень ощутимый. Как-то его характеризовать, я много раз говорила, что ну, я не профессиональный сомелье, поэтому не владею профессиональной вот этой терминологией. Тем не менее, ну, для того, чтобы понимать вообще, что мы делаем, мы периодически ходим в магазин покупаем магазинные вина. Вплоть до того, что даже вот открываем бутылку магазина, открываем бутылку своего и сравниваем. Вот запах ровненько такой же, как в пиногрейже. Почти один в один как мне кажется что есть какие-то может быть легкие древесные нотки ну, повторюсь да, в плане лексики я не очень тем не менее Вот в сравнении запах один в один я сейчас попробовала с двух бокалов поэтому сразу расскажу свои ощущения. А, вино абсолютно разное. вот Если бы а, не знал, сказал бы, что вина сюда налили разное. А в этом бокале несколько больше ощущается кислота. А, кислота очень приятная, гармоничная, придает а, вину такую свежесть. А, именно с Антонием я поняла, что такое хрустящая свежесть, хрустящее вина, потому что а, вот это именно то. И в этом бокале очень четко ощущаются фруктовые ноты. Я не могу определить, какие именно фрукты, но именно фруктовые ноты, они здесь такие достаточно явные. Вот в этом бокале кислота ощущается несколько меньше. Но, честно говоря, я бы сказала, что вот здесь оно чуть-чуть простовато. Я как-нибудь сделаю отдельный ролик. Как-то был запрос, что скажите, что делать, вот если вино вот, было ароматным, потеряло свой вкус. Мы с вами подробно об этом поговорим. А, то есть вот, казалось бы, разница всего лишь в стекле. Вот те, кто думает, что это маркетинг, на самом деле это не маркетинг. И вкус в разных бокалах отличается, поэтому... Чуть-чуть, да, отвлеклись. Я всегда рекомендую иметь дома ну, хотя бы две базовые формы, вот такой. И, ну, это посложнее, но обычный шарик вполне легко достать. Кстати, вот вино стоит, да, мы его немножечко в бокале взболтали, Кислинка преобразуется, она становится чуть меньше, она уже ощущается меньше. И вино начинает развиваться, раскрывать свой аромат. Оно у меня стояло на балконе, тоже я знаю, что Антоний, когда вот в комнате постоит, чуть-чуть подогреется, он лучше раскрывается. Вот его температура подачи это, наверное, градусов 15. Вот именно в этот момент он как бы наиболее такой для нас. А, причем, знаете, мы а, вот когда а, сравнивали Антони с Пиногрижио, ну, вообще, вот эта последняя бутылка а, урожая 21 -го года, а, то было предпоследнее Вино очень похоже, в том числе и по вкусу. А, единственное, Пиногрижио был чуть мягче, а антоний скажем так, чуть более грубоватый. Наверное, если бы мы сейчас вот сравнивали, то прошло где-то месяца полтора, насколько вот вино меняется, оно смягчилось, стало такое более округлое. Но вообще во вкусе будут легкие фруктовые ароматы, мне кажется, что легкие цветочные ароматы, вот таких белых полевых цветов. Вино очень питкое, мягкое, округлое. И, например, летом в жаркий день ну, такое будет а, приятное, освежающее. А, Все-таки есть и во вкусе легкие древесные нотки, но они больше проявляются вот в этом бокале. А, чтобы понять, что такое древесные ноты, вот, опять же, в моем понимании, а, те, кто щепочки дуба нюхал, вот именно уже обжаренные, такие они приятные, то вот во вкусе будет нечто похожее. Хотя с дубом <свы> мы здесь контакт не имели. Аромат этот он не яркий, не явный, а такой легкий и абсолютно ненавязчивый. В общем-то получается такое приятное, легкое столовое вино, да, без каких-то там сильных претензий на изыски. Тем не менее, ну, Спиногриже вот таким базовым вполне можно ставить на один уровень. Ну, смотрите, в заключение, что хочется сказать, да, что несмотря на то, что, во-первых, это было сделано по красному способу. Раз, хранилось оно просто в комнатных условиях. В принципе, как бы белое вина. Вроде как долго не живут, но тем не менее, все живет. Все вкусное, приятное. Конечно, я не советую и, в принципе, отношусь очень скептически, когда делают вина из столового винограда. Ну, почему? Потому что, как правило, там низкий, низкая кислотность. А как бы мы ни крутили, кислота – это вообще основа вкуса. Нет кислоты – ну вина не будет. Будет какой-то какой напиток. Вот, и к тому же столовые сорта, как правило, они такие плотные, мясистые, сока там мало, поэтому для виноделия они непригодны. Но, тем не менее, вот иногда встречаются такие экземпляры, конечно, ну, без претензий на элитность, тем не менее, результат очень неплохой. Вот для такого базового домашнего вина под ужин очень даже хороший вариант. Вот сейчас пока с вами разговариваем, оно немножко нагревается и становится как бы более насыщенным. То есть все те вкусы, которые я вам говорила, они все есть, но они больше открываются, становятся более яркими и после вкуса оно тоже становится гораздо более выраженным. И еще отмечу один такой момент. Несколько раз рассказывал, поскольку вино из Антония мы делаем уже третий или четвертый сезон, я точно не вспомню. В определенный момент его жизни у него проявляется такой очень яркий аромат хлебной корки. Даже не хлеба, а ну, такого хорошего белого батона. Потом со временем он уходит. И вот сейчас именно вот этих ноток Нету. Есть а, древесные, есть легкие фруктовые, есть а, а, легкие цветочные, вот таких белых полевых цветов, но вот хлебушка а, уже нету. Хотя на определенных этапах развития, а, примерно если от года урожая, то весной. То есть если сейчас взять а, Антунью урожай 22 -го года и где-нибудь в марте его попробуют, то, как правило, в это время а, есть вот это вот батончика но потом примерно вот к концу лета он уже уходит но этот экземпляр ну, это как бы сам, самая большая наверное длительность когда мы попробовали подержать то есть от года урожая считайте два года прошло тем не менее вино себя вполне неплохо чувствует ну, ввиду малого количества дальше держать не будем это уже задача на будущее